Отрицательные предложения во времени present continuous строятся при помощи частички not, которую мы ставим сразу после am, is, are, то есть первой коробочки, а затем прибавляем окончание ing к глаголу из второй коробочки. Давайте посмотрим на табличку. I am not playing. Краткая форма. I am not playing. He is not playing. She is not playing. It is not playing. И краткие формы. He isn't playing. She isn't playing. It isn't playing. You are not playing. We are not playing. They are not playing. Их краткие формы You aren't playing. We aren't playing. They aren't playing. Всегда лучше использовать краткую форму, поэтому наши с вами отрицательные предложения будут выглядеть следующим образом: I'm not running. She isn't laughing. They aren't eating pizza. The children aren't playing ball look the elephant isn't flying listen the bird isn't singing вот слушайте, слушайте,